Мы тут с моими специальными друзьями, интернет-магазином Император, ссылку оставлю в описании. Орехи у них вкуснейшие, а с фисташкой там вообще какая-то магия происходит. Видно, что ребята ответственно подходят к выбору заграничных поставщиков. А до нового года по промокоду ДЭН у вас есть возможность купить орехи, специи и висташки с 10% скидкой. Благодаря моим специальным друзьям я хочу показать вам интересную идею подачи очень простого салата на ваш новогодний стол, который Точно будут готовить многие из вас. Я обожаю салат с плавленным сыром. Mm. Зимой готов его есть каждый день. Салат простой до да безумия. Два сырка, одно яйцо вкрутую, чесночком подчеркнули, майонез добавили и все, закуска отличная. Он еще называется еврейский салат. Давайте этот по-настоящему простой и очень вкусный салат красиво подадим своим гостям на Новый год. В красивой подаче этого салата очень важна игра цветов. Я буду использовать 4 вида орехов. Фундук, миндаль, грецкий орех и фисташки. Из зелени я буду использовать петрушку, а красный цвет мне добавит мелко порезанный болгарский перец. И для тех, кто любит острое, сушеный перец чили. Орех нужно раздробить, сделать это можно с помощью специальной ступки, а если ее нет, я вам сейчас покажу способ, как это можно сделать. Сделать это можно с помощью обычной кастрюли, причем орех нужно именно раздробить, а не перемолоть, поэтому блендер тут вряд ли подойдет. Кусочки орехов должны быть в меру крупные орехи подробили петрушку нарезали теперь салат петрушку добавляем сразу в салат и перемешиваем мы уже начинаем давать салату красивый цвет приступим к окончательному оформлению А теперь скатываем шарики и прокатываем их по орехам. Теперь добавим красный цвет. Вот таким нехитрым способом можно украсить вполне обычный, привычный для нас салат из плавленного сырка с чесночком или так называемый еврейский салат. Очень красиво, очень просто. Воспользуйтесь этой идеей на Новый год и вашим друзьям это очень понравится. Лайк и подписка. А еще вы можете не заморачиваться и прям в салат насыпать дробленые орехи, перец. В общем, все цвета радуги добавить, накатать шарики и красиво подать.